Привет! Вы на канале Выбегава. Меня зовут Вероника. И сегодня мы с вами будем продолжать лепить слаймы. Так, давайте начнем с красного. Открываем. Достаем. Он такой красный. Тянется плохо. Ну, хрустит тоже не очень. Но вот так. Давайте его украсим. Добавим в него розовых блестков. Открываем. Вот так. И перемешиваем. Давайте добавим туда еще вот такие вот посыпчики. Давайте добавим туда вот такие вот бусины. Так. Вот такой красивый слайм у нас получился. Убираем. Теперь давайте откроем вот этот вот бирюзовый слайм. Открываем. Он мягкий. Хорошо кликает. Тянется, конечно, не очень, но ничего страшного. А давайте добавим туда голубую блесточек. Он получается очень блестящий, но твердоватый. Так, и давайте туда добавим вот таких вот синих пенопластовых шариков. Добавляем в принципе немного, перемешиваем и давайте туда добавим посыпку с фруктами. Вот такой красивый слайм у нас получился. Давайте откроем синий слайм, вот этот. Он очень мягкий, хорошо тянется и прекрасно кликает. Давайте же его украсим. А украсим мы его как раз фиолетовыми блесточками. Вот этими звездочками. вот этими голубыми, еще добавим фруктиков и разноцветные пенопластовые шарики. Я Вот такой красивый слайм у нас получился. Хотя, я думаю, что туда можно еще добавить вот такие вот бусины. Еще немного розовых блесточек. Как он классно тянется. Он у нас получился очень красивым. Убираем. И вот такие вот три слайма у нас получились. И синенький. Вот такие три крутых слайма. Я с вами не прощаюсь. Всем пока-пока.